Всем добрый вечер, меня зовут Инна, я врач из города Чебоксары. Впервые посетила семинар Андрея Викторовича на школе ортодонтии Ормка в 2015 году. Тогда я была на первом году обучения ординатуры. И зная именно целеустремленность и качественный подход именно к обучению врачей-ортодонтов, ординаторов, я за... до того момента, пока я начала лечить пациентов, я прошла школу ортодентий Ормка, и у меня уже был багаж основных знаний, которые меня, моему мнению, он предостерег от некоторых базовых ошибок, которые может сделать врач-ортодонт. И немного забегая вперед, я хотела бы посоветовать каждому врачу-ординатору, либо который заканчивает пятый курс, кто именно хочет связать свою жизнь с ортодонтией, именно начать с школы ортодентий. Сегодня я посетила семинар «Ошибки и осложнения» Андрея Викторовича Тихонова. Я в полном восторге от того, насколько информационная была преподнесена качественно и насколько Андрей Викторович от и до разбирает каждого конкретного пациента и делится своими лайфхаками, как быть именно в данной ситуации, как предостеречь себя от ошибок. Поэтому я каждому ортодонту советую посетить данный семинар и очень благодарна Андрею Викторовичу Тихонову за предоставленную возможность быть здесь.